сейчас ну я на ходу не курю стараюсь просто снайс хотя тут в принципе не гоняет по все курят вообще табак наверное, из америки и прошел американ табак но вот тут вот рядом урны как бы я встал чтобы никому не мешать подходит чувак вот из этой урны достает там какой-то керомбову в общем и начинает есть ну реально по-человечески просто стало жалко и все таки я ну, стараюсь помогать людям, и просто это все возвращается. Космос, очень верю в космос. Наверное, поэтому я здесь. Как бы, он вознаграждает за определенные дела. Ну и дал ему просто 10 баксов. Он там, он, там вообще радостный, довольный, пошел, бросил вот эту пленю, пойдет, может, быть, купит, потому что ну, не пьяница видно, а именно его есть ему хочется. такая вот маленькая история. А, в общем, стоял около входа в центральный парк. И, конечно, тут очень интересно, я сейчас постараюсь показать. А, вот одна лошадь непонятна, кто это лошадь. Вторая это, может быть, овца вот этого, да? А вот третья, я что-то не пойму, без головы, без всего. Либо взяли на реставрацию, либо она отвалилась, либо это такая задумка. Но для меня это немножко загадка остается. В общем, Вообще все очень интересно, все необычно. И еще момент такой вот стою, опять же, пока курил. Вот эти вот высокие башни, которые строятся, у меня, честно говоря, вопрос, что там или кто там будет жить или работать. Там, во-первых, давление, я не знаю, единиц на 20, наверное, больше. Ну, в общем, в Америке, наверное, каждый клочок земли старается использоваться по максимуму, насколько это возможно самолеты летает ну значит разрешение получили бабки решает все в ладно много можно говорить кстати вот катают сзади где-то можно за денежку по центральному парку покататься елочки интересные тоже без макушек интересно подстриженные так вот срезаны вот чтобы не украли начинается центральный парк завидую я тем кто живет вот в этих домах это круто вообще парк тоже по моему даже в один дома нет да один дома по фильм называется или два один дома два в общем там этот парк есть шикарно красивое место много зелени что-то еще написано на лавочках в общем, потом будем переводить а, такие вот деревья впереди центральный зоопарк в парке находится но я честно говоря в зоопарк не пойду не люблю это. Не то что не люблю но не хочется но в зоопарк я думаю и у нас в москве он не хуже а вот именно погулять по парку насладиться природой воздухом погодой ну, чтобы было посветлее фонари светят ну, и вообще почувствовать себя нью-йоркером как и многие здесь присутствующие кто-то по парку горького марш сейчас гуляет а я по центральному парку Нью-йорка. Вот так. вот смотрите. Вот она. Вот она. Какая-то интересная, черная. Ха. У них как раз иделки тоже черные. Тоже, наверное, мигранты. Девочка. Передай привет моей жене. Эй. Сидит, смотрит. что смотришь-то а? что там чешешь плохи такой кинельчик там наверно собрали листу и все бросают в листве чтобы типа фотки получили красивые и солнышко светится 3 2 1 и вот так вот пац прикольно uh -uh, <laughs> I love you, friend. Короче, это все сделано из бумаги, но некоторые вещи прям это, что чтобы вырезать. Это, наверное, специальный инструмент какой-то, вот, а тут еще какие-то всякие дракошки, очень красивые кузнечики. О, и она открывается еще. Нет. А это женщины американские. Это мужчины. Ну, тут все фоткаются. Чик-чик. А. Камни вот это интересно. Они, наверное, прям здесь так и были. Вообще круто. Кто-то там вдалеке спит в спальном мешке, его никто не трогает. Там вот еще вдалеке кто-то спит под деревом. Там ребята лазят по вот этой скале. Тут фотографируется. А вот белочка бежит. Оп-оп-оп. Кам-кам-кам. Оп-оп. Бежала. И убежала, испугалась. Здесь играет на саксофоне. Это на трешечки. На трешечки. В общем говорят, не зря, что в Нью-Йорке можно купить все. Люди занимаются спортом. Отдельная велодорожка, отдельная беговая дорожка. И отдельная дорожка для тех, кто занимается спортом, сидя в карете И одна за другой лошадки Возят людей, детей И вот. еще на велосипедах он пошустрее Вот такие вот памятники, это Колумбу колумбус в парке находится там дальше следующий памятник волтер скотт потом тут еще памятник аллея такая прям там впереди еще роберт бернс раз перо, наверное, он писатель. Ну, да, вот тут про него все написано. Да, не верится, что это декабрь. Месяц. Вообще, солнышко светит. Очень хорошая погода. Очень красивая здесь вещь. Все у меня издалека рисует на, не на бумаге это какая-то ткань такие мазки серьезные ну, парк осенний наверное сейчас вот прям это место где-то просто сейчас уже все листья опали да это точно это место ну, здесь всякие тоже таблички можно купить вот. даже рамки можно сразу вот девушки определяются вот, показывает очень красиво Вот. Отличная идея запускать шарики, поставить корзинку и там тебе бросают баксы. Шарики начинают лететь в разные стороны. Если вовремя не увидел, то будешь весь в мыле. Веревочка какая-то и все. В центральном парке есть туалет, естественно он бесплатный и достаточно чисто, не воняет. там Горкой ну, там чем-то еще сыпят. Вообще, в целом, э, хочу сказать, что вот у них, у американцев, наверное, направлено все на то, чтобы, ну, узнать свою, по крайней мере, историю ближайшие там эти 150-200 лет. И думаю, даже это можно взять на заметку нашим властям, потому что вот центральный парк города здесь много очень памятников, следовательно, придя в парк, приведя ребенка, он очень много может узнать. Не то, что у нас в городах памятники стоят там, где попало, а все в одном месте. Я не говорю, что в других местах нет памятников, конечно же, они есть, но вот эта вот идея сделать, ставить памятники выдающихся, известных, знаменитых людей именно в парке, это, мне кажется, очень... Здорово! И гуляешь, и образовываешься, и бегаешь Вон. И опять же, многие, очень много видно приезжих. То есть люди все ходят, снимают, все подряд. Ну, в принципе, так же, как и я. Хотя, я думаю, тут многие приезжие именно из Америки, из других штатов. Это же так же, как для россиян, приехать в Москву. Ну, вот здесь для многих приехать в Нью-Йорк это целое событие. Ну, а для меня это обычное дело теперь же. У скорой все остановились я сейчас вышел за территорию парка то есть парк у меня справа а я иду вдоль него хочу показать это музей американский естественной науки вообще в америке все здания как и все если парк то он огромный по нему знаю часа 4 наверное или 3 надо идти чтобы весь нас сквозь пройти и то это наверное, быстрым шагом а если не торопясь то наверное нужен целый день а, такие же величественные здания вот, можно видеть вакцина да? обязательно везде висел сейчас, внимание, сейчас вот, звук пропал Здесь метро идет и очень-очень хорошо слышно, как метро идет туду-туду. И земля начинает трястись. Люди гуляют. Ну, погода позволяет. В общем, мне кажется, что я за всю свою жизнь столько не ходил, сколько я хожу по Нью-Йорку. Ну и реально я кайфую, вечером посмотрю, сколько я жоп калорий. Я продолжаю гулять по Нью-Йорку. В общем, из одного парка я пешком Из центрального, точнее, парка Надеюсь, меня слышно, здесь машины Я дошел до Гудзона Это та самая река Которая разделяет штат И город Нью-Йорк от Нью-Джерси И штат Нью-Йорк от штата Нью-Джерси То есть, вот там за спиной Гудзон и там уже другой штат какая-то скоростная магистраль в дуэт Тут все носятся достаточно интенсивно, в отличие от манеры вождения, ну, то есть в самом Манхэттене, туда, в центре. Там все более тихо и спокойно. А настроение прекрасное. Я вообще думал, что зелено, видите. Вот как раз хотел бы это сказать, думал, что все-таки Нью-Йорк это такой каменный город. Но даже несмотря на то, что сейчас уже зима, очень много зеленых растений. И даже эти деревья, которые стоят без листьев естественно, летом, весной, осенью, их очень много этих деревьев и, наверное, красота неимоверная. Зелени здесь предостаточно. Воздуха здесь тоже хватает, тут, ну, тут, в принципе, с этим проблем быть не может. Такие реки. Ну и само место расположения все-таки говорит само за себя. А дальше куда и иду, честно говоря, не знаю, иду просто вниз. А, знаю, что есть определенные там еще достопримечательности, но... Как раз хочу рассказать о маршруте своем. Я не строил каких-то сверх маршрутов Я просто изучил примерно достопримечательности. И решил думаю пойду, просто буду идти и все. И непосредственно по факту видеть ага, вот она достопримечательность, вот она, вот то-то то-то, то-то. То есть вот специально рисовать маршрут от одного места к другому я не стал. Считаю, что это правильно чтобы себя ни к чему не привязывать, а просто, так сказать, ноги проведут туда, куда они должны привести. И очень доволен, что сегодня такая погода, и планируем гулять максимально, так как посмотрел прогноз назад на послезавтра, там будут дожди. Но зато будет тепло, 13-15. Сегодня там 2-3 сейчас вот днем, наверное, градуса. Завтра 13-15, но дожди. Ну, все здорово, если вот здесь вот жить, наверное. Уж тут видосик тоже нормальный. Сейчас туда пройду, там прогал, нету дерева нескольких деревьев нету можно посмотреть будет на другую сторону будет зона вот. я кстати там смотрел одно жилье перед тем как сюда ехать и хотел там э, снимать уже, в принципе, но я рад, что отказался, потому что Квинс все-таки вообще... Ну, я имею в виду, что и ближе до Манхэттена. То есть не надо через этот гунзон, гунзон блин, ехать. Вот. 19 минут, и я уже в Манхэттене. Оттуда, я думаю, дольше пришлось бы ехать. В общем, Квинс мне понравился. Так, ну что, пойдем дальше, погуляем. Вот, по таким тротуарам прям любо-дорого ходить. Что, обычный бетон, ну, может, какими-то квадратиками сделан. И красиво, и ровно. О, хочу у этого дома сфоткаться.